Всем привет, с вами я, Зука 1337. Поначалу вы поняли, что вы у меня очень большие молодцы. И я для вас снимаю на следующий день серию, потому что, ну серьезно, вы очень большие молодцы. Что набрали 6 лайков за день. Просто красавчики. Давайте перейдем к уровню. Ну, так, в общем, давайте сегодня у нас будет вот серия демонов. Сегодня мы пройдем два демона из The Network и Demon Mixed. И еще попытаюсь пройти я на запись Так, в общем-то, вот он. В общем, левел на самом деле, если его хорошо так по практикам, то есть практику хорошую сделать, то есть уделить ему внимание, то есть научиться ему проходить, он простой. Вот. Блин, я забыл про этот шип. лайков, То есть 7-9 лайков. То есть если будет 8, там 9-7, у меня также появляется мотивация. То есть сегодня что-то она у меня прям появилась такая дикая, потому что, ну я не знаю, как-то. Ну, хочу порадовать вас видосами. No! No! No! No! Ну да! Блин. Как я здесь улетел? Ну да, я здесь умер. Так, в общем, у меня пошт, потом я к нему вернусь, еще я не уверен, то есть не говорю, что я к нему вернусь точно. В общем, следующий у нас демон, это демон-микс. Познакомился, то есть, э, первый опыт очень неудачный у нас, на самом деле. Вторая тоже. И я, типа, такой, типа, такой, ну, ок, Я этот момент запомнил. Вот на этом вот моменте, да, я сливал все. Я здесь нажимал кнопку, а там не надо нажимать. Первая стрелка и последняя стрелка. Стрелки, я бы даже сказала, они очень для меня трудные. О, блин, я забыл! Я думал опять середина. Ха, лол. Да, все, мы прошли его. Мы его, в принципе, прошли. И что я вам говорю, что я его точно пройду. Я был в этом просто уверен. Вот. Ну, в общем, переходим к Clutter Так, вот он, в общем, наш кватерфанк. Так, ну, в общем, этот уровень, он, в принципе, мне кажется, один из самых трудных инценей в точке. По моему мнению, оригинальных инценей. По моему мнению, самый легкий инцейн это Теория Уфабрифинга. Вот второй самолетик меня тоже очень сильно выбешивает. Знаю, что это уже было, но посмотрите еще раз. Ну хуже уже не будет. И бац бац бац бац бац брить, бац Так, в общем, я решил вернуться все-таки к The Мэйра, потому что мне кажется, я не пройду квадрфанкную запись. Да, мы его прошли. Отлично. Фух. Отлично. Так, то ну и в общем вот. На этом наша серия по геометрии Dash подошла к концу. И с вами я, был Зука 1337. Не забываем ставить лайки. Если до этого видео наберется от 7 до 9 лайков, то я выпускаю следующий выпуск. Даю вам такое задание. Всем пока.